из них сделать векселя придать им ценность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 Вот, как-то, в общем, интеллект будет все это определять и к какому-то они должны выводу прийти в итоге. Вот, нас биометрию вводят, зашел в магазин, вот на днях уже все при этом. Платить будете карточкой или лицом. Физическим, да? Да, вот можно будет скоро фотографию, телефон какую то скачать, подходишь, вот, пожалуйста, плачу фотографии. Или паспорт прикладываешь, да? Да. Вы там как, у тебя досмотрел видео?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 они все уже поняли, что Антон все в теме. То есть с Антоном уже кишетить нельзя будет. То есть все, они как бы уже понимают. И ну и радуются до тебя, соответственно, что ты, ты уже в теме, все. И там уже идет, как бы кто понимает, что он делает, кто не понимает, все эти тонкости, хитрости. Вот. Но там очень много деталей. Я, во я вот сколько вникаю в этом, ну, быстро не получается. То есть, пока вот не, не выпишешь 5 биксерей, какая-то идея то вот хорошая, светлая, не придет, как, как можно сделать лучше, или что они используют.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 И плюс еще ты пишешь, что АР это ну, подписано авторизованным представителем. То есть э, подписано персоной. Я так предполагаю, что подписано именно персоной. Э, ты пишешь, что тебя как живого мужчину принудили, ЦФ, под принуждением. А подписано именно персоной, а подписала персона... Э, то есть ты уполномочил свою персону поставить здесь роспись то есть подписал неживой человек э, и он себя не признает персоной то есть э, рассуждение автоматически идет и плюс еще под принуждением то есть это э, доброй воли человека нету э, подписано под принуждением то есть они оказывали давление а любая сделка под давлением она по международным законам является недействительной и даже в законах РФ это все есть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 И, и, и всем нужно менять и фамилии, и отчество и вот этим начальникам, и, и расформировать все отделы. Потому что данный отдел, данный отдел и данные должностные лица все абсолютно дискредитировали себя. Вот такая теория есть. Ну, мы это выясним, потому что когда ты напишешь им такой запрос, если тебе какая-нибудь информация будет интересна, ты им просто выпишешь Excel, вот укажешь, что они должники, ты приобретатель.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 Вот, то есть система очень хорошо реагирует, но они ему, конечно же, заставили какую-то там бумажку подписать, все, чтобы он акцепт, хотели сначала не пропустить, вот, но он как бы, с ними этот вопрос решил. То есть, тем не менее, вот система работает, система векселения. То есть если тебе что-то от кого-то нужно, ты что-то хочешь узнать, получить какую-то информацию, что-то уточнить, от а какой-то организации, ты ним просто вексели заправляешься, да, и говоришь, ребят, хочу ознакомиться с тем, ты, хочу получить на это ответ и так далее. Вот, я думаю, это очень реальный вариант. А Образец, есть такого векселя? Ну а, вот, переводной вексель схема. Вот, и надо как-то просто самому составить. Ну, смотри, хотел немножко рассказать, пользуясь такой ну, моментом возможности, все время хотел записать видео, рассказать. Вот, пока мы с тобой. Мне все пишут, все вот, просто мне интересно, тебе не пишут, задают вопрос: а зачем ты всем этим занимаешься? Зачем ты вообще изучаешь это закон, зачем ты с кем там? Задают, конечно. Да. Они тоже сдают. устал всем отвечать. Вот. Как так, людям пояснить? Ну-ка, давай, это... ну-ка, давай, почему ты этим занимаешься? Ну, я, значит, Моя, моя философия, философия. Для чего я нажил за 24 лет в этой жизни, чего я постиг, что узнал. Смотри, значит, смысл жизни вообще люди не понимают, зачем они живут. Вот. Как то вот, мне это представляется, смысл жизни в самой жизни.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 То есть это такая строго установленная форма, чтобы понять, что кто-то кому-то что-то должен. То есть так, -то, по идее, все могут равными. Пока ребенок, конечно, маленький, что-то родители делают. Но когда он вырос, начинает сам действовать, все. Есть кто-то, повесил себе, должник, кто-то выгодоприобретатель. Вот. Может быть, выгодоприобретатель, должник не только на деньги. Это любая услуга, любая сделка, все, что вы заключите. Вот.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 Ну что там, обеспечение какой нибудь социальной квартиры там ЖКХ плачут. Пока этого нет в морском праве, за все нужно платить. Но если они не хотят платить, то свои добрые люди, не хотят. Под они платить не будут. То есть платить они будут, когда, когда будет векция, когда они отцепляют его, и все. То есть они не, не должны сопротивляться, когда вы выписываете векцию, что, ну, ребята, ну, надо платить за ЖКХ ЖКХ. Вот. Я же мужчина, там, доля моя такая. Все, я решил, что вы государственные должности, вот, и ресурс надо предоставлять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 у меня уже появилось две идеи, как это делать. Я опробовал ну, как бы первую в лоб. То есть выписываешь векции, что они должны платить, и все. И, ну, и как бы у них нет варианта. А второй, это, значит, более такой, немножко долгий метод, но тем не менее, то есть ты, как векции по морскому праву, то есть это же аферты, это морское право. То есть предлагает одному заплатить другому. Или чтобы один был должен другому. Если вы сделали какие-то действия, так оно и есть. Все, контракт заключен. То есть ты, как векции предлагаешь нам, Знаю, магазин Dixi, в связи с тем, что они продают некачественный товар иногда, иногда просвочку, иногда без маски не продают. Оплатить тебе уже ну, как бы, просто оплатить тебе 5 миллионов, допустим, ты их штрафуешь. Не знаю, постановление о штрафе магазина Гикси. То есть ты делаешь вексель, указываешь себя как «Вексиль» в да, типа, шапочке, все оформляешь, что они должники, ты приобретатель. и основание, что ты не занимаешься пиратской, пиратской деятельностью, ты решил, что… Вот 5 миллионов – это нормально для группы сети, за то, что вот совершили такие действия. И им посылаешь на акцепт вексель. Все, они там акцептовали его, и подтверждение есть, ну, допустим, почтовое освещение, где они расписывают в вот. Все, если грамотно оформить, у тебя есть акцепт. И ты по индосаменту, имеешь 5 миллионов выгоды, переписываешь эту выгоду вот, по индосаменту на ЖКХ. Ты говоришь, ребят, оплачиваешь ЖКХ на 5 миллионов векселем, вот, ты как выгоду передал им, указал ну, оплатил на 5 миллионов ЖКХ. Вот да, кто-то скажет, зачем им, им платить вообще не нужно. Но с другой стороны, смотри, если у тебя есть квартира, допустим, ты там 5 миллионов, да, ты еще ЖКХ. Микрофон, микрофон. Опять микрофон да, забирай. Квар... Да, то есть, если у тебя есть квартира, которая стоит, допустим, 5 миллионов, и ты ЖКХ еще проплатил на 5 миллионов, и это в системе зарегистрировано. Uh -huh. То есть твоя квартира уже имеет ценность 10 миллионов. То есть это уже неплохо. А потом ты возьмешь и другой магазин, допустим, за маски, и вот такой. Выпишешь инвекции, и налоги еще платишь за квартиру, на будущее на 5 миллионов. И того, у тебя уже в официальных реестрах предназначили, что твоя квартира стоит 5 миллионов, налогов я платил на 5 миллионов, и же каплю платил. А когда совершаются сделки купли-продажи, это все учитывается. И ты решил вывышать свою женичную стоимость, допустим, и продал эту квартиру. Ну, подожди, подожди, Игорь, что ты опять у тебя микрофон закрываешь, что ли, или что? Все, отлично. У меня просто телефон немножко такой старенький, может быть, в этом проблема.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 Займусь этим. Так, чем мы там вот. на чем остановились? Вексель выписываешь. За ЖКХ повышает стоимость, этого, стоимость квартиры. Все. То есть, ты смотри, ты вот увидел в мире несправедливость, чтобы кто-то мог выполнять свои обязанности лучше, там, не знаю, магазин, любое как бы, коммерческое предприятие, фирма там, лица, замещающие государственные должности. Ты их выписал векселем, что они должники, и ты выгоду приобретатель. Ты можешь выгоду переписать. Ну, допустим, ну, 5 миллионов платили мы с тобой ЖКХ, 5 миллионов платили налоги. Все по реестрам бьется, что твоя квартира имеет переплату 10 миллионов. То есть, захочешь потом ее продать, ты в плюсе. То есть, ну, в принципе. То есть, тебе не трудно, пойми, тебе не трудно выписать вексель на 5 рублей, на 500 рублей, на 5 миллионов. То есть, нам указывается всего лишь сумма. Главное, вы как бы, схему отработать, то есть, уметь это использовать. И это, в принципе, механизм управления. То есть, если вот народ...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 То есть не просто кого-то штрафовать за что-то там. Ой, он мне сегодня не понравился, да, он полз меня посмотрел, и я его на 5 миллионов штрафуют. Вот это, скорее всего, не понравится системе. Вот. Но если грамотно этим подходить этим заниматься, то это, в принципе, и для системы это хорошо, то система будет улучшаться. Вот. И для тебя хорошо, потому что ты либо улучшил систему, либо ты будешь прибылью. Угу. А образцы есть такие? Ты уже, уже такое делал? Сейчас занимаюсь, опробую систему, опробую схему.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 Либо она хочет выгоду, то есть, ну, то есть она сначала, либо это наезд какой-то жесткий, то есть ну, пытается сделать векцию, чтобы указать должником свою персону. Либо она указывает свою персону как выгодоприобретателям, но потом подсовывает тебе какой-то акцент, где-то распиши что-то там, вот, и как бы индосамент, что ты выгоду передал там либо ей, либо еще кому-то и так далее. Вот это такой мягкий вариант, который мне больше нравится, когда они делают нашей персоной выгодоприобретателям, вот если ты понимаешь вексельную схему, ты можешь на этом заработать. Ну что, тебе делать предложение как бы, заплатить за что-то денег, за то, что было без маски, допустим, да? Ну хорошо, отлично, вот, выгоду по доброй воле переписывать не буду, заберу ее себе, все. Ну как-то вот так. То есть студия и нотариусы – это те, кого обучают векселям. То есть они конкретно прорабатывают. Я, насколько сколько не смотрю, их документов, вот везде схемы разные. Но принцип один и тот же. Вот, либо они предлагают, значит, вот тебе забрать денежку. Но потом, по твоему незнанию, деньги там распишиваются, каким-то каким образом они ее возвращают. Вот. Либо просто предлагают акцептовать, что ты должен. Но ну, если ты вот умный, и у тебя ну, получается, как бы, обозначить, если ты живой человек, ой, живой, живой мужчина, там, вот, управляешь своим телом и так далее, вот она не может, она как-то, как же не может просто так, переж приписать, да, за нее кто-то должен нести ответственность. Если ты не возьмешь, то, значит МВД возьмет. Она же не будет на МВД наезжать, правильно? То есть, если тебя не получилось, значит и на развалит. Вот как-то так. Ну да, там же в паспорте две, две закорючки. Слева представитель, неизвестно кто от имени УМВД, либо УФМС, а с другой стороны, чуть ниже. То есть, тот, кто якобы имеет право требовать, но когда мы поворачиваем паспорт на ноги, то получается, тот, кто требует, на самом деле, у МВД. Ты в курсе, да, про это? Почему паспорт перевернули?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 То есть вот, целых три варианта, как они это могут использовать. Меня до сих пор ну, как бы, каким-то определенным, но другие полностью от, ну, как бы, от, отключить нельзя. Вот. Поэтому это очень хитрый такой, скажем, вексель. Вот. Они как-то очень ну, грамотно постарались над ним, поработали. И лишь они хотят, чтобы ты их сдал в 20 лет, 45 поменял. Вот. Потому что они его потом разошьют, сложно, как им нужно, да заполнят. И все, что ты провел через этот паспорт, все операции не себе, появилось выгодом. Ну, или как минимум они могут должок переписать на индосаймент, на казначейство федеральное, вот и все. Они отклоняются от этого. То есть, ну, это сейчас дополняет тему ЖКХ. Если, допустим, ты ну, вот, мэра какого-то там города, вот, выпишешь ему век, что он должен тебе 5 миллионов на плату ЖКХ, вот, то мэр, по идее, не должен как бы испугаться, там, что, ты, что ты на него наехал. Мэр по индосайменту долг перепишет на федеральное казначейство.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 Вот, то есть система просто будет понимать, что это либо хороший человек, либо надо от него избавиться. Но ну, он как это этот э, живой мужчина хозяин хозяина имени Анатолий, который это был бывший полицейский, бывший гвардеец, сейчас в Калининграде там СИЗО-3 сидит, а, а, а, они на него головку завели. Он им немножко в поддавки поигрался с ними, что я заключил там договор через персону с адвокатом. Пошел как-то это там и на опросы, и на, на, это, на дачу объяснений. И они даже направили его в психушку. Он там обследование прошел. Как только вы признали здоровым, и как только завели в суд, он сказал: Все, я живой мужчина, хозяин и меня, Анатолий. Адвокат, короче, ты там с персоной сам разбирайся. Я не персона, я живой мужчина, и все, и понеслось. Они не, не знаю, что с ним делать. Они уже 14 раз переносили заседание. Не знаю, что с ним делать. Да, да. да. вот, кстати, вот, помнишь, есть, ну, как бы, случай-то, когда из канала Думай сам Сергей да да. попался на суду. Э, вот мне попала его аудиозапись значит, судебного процесса, не знаю, как он там я снимал, но на что я обратил внимание. Судья, кто там был судьей, он спрашивает,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 Моя воля, значит, отпустить меня, как же мужчина, во-первых. А, во-вторых, снимают все обвинения с персоной. Да-да-да, он не сказал, что он хочет. И плюс он еще, там еще судья, ну, мне что же тоже это за аудиозаписи есть, я живет, разместил для всех, есть видео. А, может быть, это твоя Да-да-да, да, да. Но... и смотри, там он еще, сам, самая главная фраза в ходе заседания. А, вот этот э, черная мантия делает ему множество-множество оферт, оферт, оферт, оферт, до тех пор, пока он не произносит ключевую фразу. Давайте попробуем.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 Потому что все это коронавесие, вот, оно как бы, идет параллельно с программой просвещения населения. Сейчас одних вот сокращают, тех, кто как бы, повелся на все это, развелся, каким-то образом вот, впутался, акцептировал, и они все, уже попадают в этот замкнутый круг. Вот, а для других вот, они предлагают, вот, надо вот, выход есть, ребят, он есть, надо его найти, понять, осознать и применить. То есть, по идее, мне, мне в основном, кому я это не рассказываю, говорят: что, тебе не страшно, ты вообще как там ходишь, живешь там, у тебя куранины тебя сейчас нападут. Почему? И это в их интересах система ждет. Она уже устала ждать, их нервничает. Но когда она до их уже, когда они уже начнут как бы, понимать, кто они и будут действовать правильно. Мы все это прописали, рассказали mm -hmm. нами, Не, не, не даже, даже не пугайся, я тебе точно скажу. Если ты ведешь себя как человек.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 Получается, ты, у тебя есть просто вот инструмент, ну, как это говорят, топор, там, в руке плотника, это отличный инструмент, там, в руке, кого-то другого, это, вот, можно увидеть кого-то случайно. То есть, векция — это такая же система, ты можешь управлять страной, управлять государством, управлять миром, можешь настраивать его в лучшую сторону, в лучшую, позитивную. То есть, такую как ты это видишь. То есть, ты воплощаешь свои мысли их руками, но они живые, как бы. Изъявили свою волю, быть замещающим государственной должности. Ну вот, пожалуйста, пусть исполняют. Но если они не хотят его исполнять, значит, ты будешь богатеть, зарабатывать. То есть центральный банк же, он же принимает эти векселя, и у них там ставка один к 20, что ли, они печатают для этих биобариков. То есть ты выписал вексель, вот и положив его, допустим, на счет, вот, ну, условно скажем, ШКХ, 5 миллионов рублей, то центральный банк с этого начнет 100 миллионов рублей, то есть система будет очень счастлива, государство в балансе, и у тебя есть какие-то средства, ты можешь свои идеи реализовывать, устраивать конференции, семинары, обучать людей, какую-то деятельность, улучшить свои условия, построить, может быть. Слушай, ну, судя по этому по рейтингу богатых стран мира, первыми, кто догадался до векселей, это у нас США, получается, так? Самая богатая страна в мире.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 что-то делать, что-то, у нас везде, там, пришел сюда, распишись, чихнул, иди распишись, что чихнул, там, вышел в отбор, иди распишись, что вышел в отбор. А в конвенции написано, что если вот, после закрытия вы не, не вернули этот век, там, ну, где нет поминочек, что вексик покажен, либо он не вернулся, то они могут объявить какой-то протест против тебя, и тебя выставить, как бы еще. В общем, они этим занимаются, там, невероятные схемы, они что только не делают.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 А на самом деле, скорее всего, пишут специально, чтобы запудрить мозги. Идите там, обжалуйте, разбирайтесь, делайте, что хотите. Главное, чтобы вексель был выписан и все. Да, То есть текст не важен. Если вот они как пишут, со статьей 51 Конституция ознакомен, подпишись. Обычно ты там принимаешь что ли акцент платить, то ли еще что-то. Потом подпишись, что копию получил. У них это обычный сами. ты выгоду передаешь им. Текст не важен, важна схема, структура документа.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 Я, не, я, я говорю, убирайте, не хочу. Но я, вот, я понимаю, что это такое, но я и просто не озвучиваю. Я говорю, за ваше законодательство вы это не предусмотрено. Все, убирайте. Ну, я там прекрасно понимаю, что они хотят. И когда они мне до этого пытались, это, ну, повестку-то это вручить,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 Слушай, он в интернете он на сайте там сразу каком-то есть Конвенция 1930 -го года в простом переводном векселе. Mm -hmm. добро найду ссылочку это найдем и еще есть книга Топоркова 1927 -го года по вексельному праву я, я за это время на собирал несколько э, файлов в электронном виде именно по вексельному праву и по индосаментам я все эти файлы приложу к данному видео в описании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 у них нет оригинала документа, мы ничем не должны, у них нет документа, что мы должны, кредитом договора. Нет, у них, оказывается, и копии заверены, такие же, как бы, документы, и их также можно и, и передавать, и все остальное делать. Вот, если я пишу документ, вот, фотографирую, а потом, когда будет результат, я буду смотреть его и анализировать. Вот, как я его оформил, вот, что сработало, что не сработало. То есть только на практике это можно сделать.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 А потом, когда наступит, там уже не до учебы будет. Там лишь бы это спасти свою, как говорится, задницу, свое тело и свою семью. Там уже не до учебы будет. Поэтому учитесь. Вот год назад, заметь, не ты, наверное, не знаю, за тебя. Я точно не знал вообще, что такое вексельное право. Андрей об этом тоже ничего не знал. Другие люди тоже ничего не знали. А сейчас смотри, мы все одновременно пришли к вексельному праву. Вот это, ну, потому что это, ну, как сразу видно, что это основа всех взаимодействий. Да, да, я тебе говорю, что, как, как было сказано, смысл жизни идти через миры, многие пристегать их, изучать и совершенствовать дух свой. Чтобы нам совершенствовать дух, вот, нам все помогают вокруг. Когда на кого-нибудь посмотри, помощник тебе, да, учитель там, и так далее. Вот, идти через миры, мы уже здесь определились, что значит, жизнь, будем жить, пока не выполним свою задачу.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 И когда я ему начинаю разъяснять, что он сделал, как он поступил, где он что сказал, где он как э, э, даже зашел в здание и т.д., и т.п., я ему это все разъясняю. С другой точки зрения, как я это вижу, что он понаделал. он говорит, да, говорит, действительно, нету там беспредела. Все по справедливости. Вот так. Согласен. Вот я недавно разбирал видео, где черная мантия выписал, как весь следатель что МВД должно 5000 тысяч рублей кому-то. А потом в тексте Векселя, в текст, они закидывают оферту. Вот в течение там, 10 дней что-то такое, и все, и пожалуйста, на себя к сцеплюйте. что МВД конкретно должно 5000 сотни рублей за отсутствие маски. Да? Но потом оферту они закидывают внутрь Векселя. Вот, и чтобы сработала оферта, оферта нужно сделать ее вот, запрятать. спрятать ну, или, или прямо наоборот явно сделать, прям жесткий Вексель, ну, не жесткий, а прям со всеми признаками взять.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 Но они это делают немножко прячут потому что судить они все-таки должны делать вид что они судьи там понимаешь, они вот. это сейчас вот, когда я немножко изучил конвенцию все документы смотришь и такой о, вот я теперь понимаю почему это было так а это так вот прямо приходит так смотришь начинаешь понимать как все это сделано вот. недавно смотрел ну, получается вот свидетельство это о браке то есть мне не нравится слово брак то есть там нужно быть свадьба но тем более союз это вексель. Да, свидетельство о рождении это вексель вот, там что-то еще, какие-то документы тоже вексель. Медицинское вот свидетельство ну, по о рождении я еще не разобрался, но там тоже какой-то интересный вексель. Вот, то есть все на этом основано. Ну, сказать, смотри, сам. в медицинском свидетельстве о рождении там ну, один из признаков векселя это цена, да, стоимость uh -huh. медицинского свидетельства о рождении там указан вес.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 А вот теперь соизмерим, что получилось. И определим стоимость итоговую. Ну да, понимаешь, что ну, как бы разные варианты могут быть. В принципе, что ты говоришь очень похоже на правду. Но надо просто это узнать. Чтобы узнать, можно, в принципе, можно, если грамотно сформулировать свою мысль, что ты хочешь узнать. Ты можешь предположить, кто должен знать ответ, выписать инвестор, что у тебя имеется воля. То есть все, воля. «Ознакомьте меня с этим и с этим». Против того, что ты им выписывал векцию, или еще там указал, что воля твоя, ну, конечно, не кого-то там погибла, а вот живого мужчины воля, они обязаны дать честный ответ. Или хотя бы вот как-то там ну, разъяснить что ты сам понимаешь. Ну, надо разбираться, для этого нужно просто понять схему, то есть чтобы они были обязаны тебе ответить, вот, надо выписать правильный векции.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 Чем бы я только не занимался. Знаешь, и я, я вот, мне кажется, вот, просто судьба не позволяла мне добиться успеха в этом. Я должен был идти куда-то еще. Я постоянно вот, в, это, в них посмотрел. Нет, это, это не то, что надо мне на это сконцентрироваться и остаться здесь. Мне надо куда-то дальше. Дальше иду. Туда вникаю, туда-сюда. Вот это так это идет. Я думал, почему? Что-то не так может быть. Но вот потом пришел к вексельной теме и понял, что если бы я вот достиг успеха где-то там, я мог бы там и расслабиться. И, все. и никогда а, бы не и узнал, вот. что, такое, что такое может быть про вексель.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 То есть сейчас они ведут вакцинацию, а мы можем уже выйти с этой компании. Говорят, Ребята, вот разъясните все последствия, положительные и отрицательные ваши вашей прививки. Давайте в детали конкретно воля божественная проявлена. Правильно сделать весь, если не будет завязана ответить. Вот. Ну, я вот еще не знаю, это моя вот идея. Надеюсь, они посмотрят, и не помешают мне сделать. Ну, никто другой А ты готов к правде про вакцину?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 Вот, просто хочется побыстрее, Понимаешь, я понимаю, вот пока мы с тобой вдвоем, да, допустим, вот лес, да, два высоких дерева, и ветер подул, два дерева сломались. Но когда высоких деревьев целая роща, вот таких человек, допустим, 5 тысяч на всю Россию, да, какой то ветер там, никакой ветер не сломает, кисточек не улетит. Это должно быть много людей, вот. ну и нельзя говорить готовую схему, то есть 30% информации все дают, остальные додумайте. Если не можете додумать, значит, это не для вас, или еще рано. Вот я, я тоже хотел все и сразу еще в 2011 года, когда вот узнал, что оказывается, вот это так, а это так, а это вообще так. Вот. Ну и вот этот путь долгий, то есть долгий путь создания, анализа, изучение, разбирательства. Не-не-не-не, никогда не выдавай информации больше, чем народ готов воспринимать. Я тоже могу, я выдаю но буквально там 20-30 максимум информации процентов. И то вот последние полгода начал выдавать более-менее, потому что пришло сознание что народ созрел и поэтому начал давать а как только я вижу что ну, в течение вот постоянно звонят по 50 там, звонков в сутки я разговариваю я не то что хочу что-то до народу нанести там проконсультировать я еще получаю обратную связь созрел ли народ для следующего этапа для следующей ступеньки знаний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 письма, ну, по версии теме отправить, и вот на конверте наклеиваете эти штрих-номера, вот эти трек-кодеры, РПО-номера, Их вписал в документ. Он решил попробовать, думаю, сразу спешу, что вот именно этот документ отправляется именно этим письмом. Вот. И девушка там, значит, забивала номера эти в компьютер, и что-то у нее там зависло, она перезагрузила систему, начальница говорит, обнули. Она и обнулила, потом говорит, ой, я эти РПО не могу, они уже в системе есть, а информацию внести не могу. Вы можете отправить письмо вот другим номерам РПО.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 Акцепт настал. Вот теперь посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вот интересно я предлагаю на этой интересной ноте завершить разговор это, это мы обсудим в следующей серии колоссальный опыт благодарствую да, я, я к чему сказал, что вот с большими суммами нужно играть очень аккуратно вот, ну, когда вот лучше начинать вот там 5-10 тысяч вот, вот, а с другой стороны, смотри тебе, тебе, я не знаю, может творец такую ситуацию дал, типа урок на, ну это ты как бы усвоил а ну-ка на тебе вот такое вот усложнение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 Это как это ответочка системе, чтобы они понимали, что может все быть. Если интересно, просто посмотрите на канале, где называется «Пранк метро». Вот, там я ему ну, показал, что это не настоящие 5000. Ну, просто я ему сделал оферту в морском праве. Говорю, если вы со мной продолжаете общаться и стоите в маске, значит, вы акцептуете, что хотите участвовать в пранке. Да? Если вы не хотите, то есть как бы, отказом, Акцепт является то, что вы отходите от меня, снимаете маску, и он сразу мне задает вопросы. Ну все, я, как бы, акцентовал. Я, говорю, ну, все. Но я ему не то, что насильно сувал, просто так продемонстрировал. Ну пусть знаешь, что если на кого-то из нас наезжает, то будет ответ в таком добром включении. Он, он, конечно, испугался, но там, взятка, взятка. А какая взятка? Ты хочешь 5 тысяч за отсутствие маски? Ну, на пределе 5 тысяч. В чем проблема-то?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 Людьми, думали, осознанно. Вот. У нас идей много, будем действовать. Понимаешь, как бы страна нуждается в том, чтобы э, кто-то показал пример правильный или неправильный, неважно, не важно уже, там уже как бы, время покажет. Главное, чтобы действовать. Как, бы, как говорят, там хорошие люди, мне важно, что вы делаете, говорить что вы строите ракету. Вы занимаетесь правильной деятельностью и двигаетесь. Если бояться, как говорится, там, дома надо сидеть, как Ну ладно, Хорош, давайте завершим тогда уже. Давай, благодарствуй. Очень светлый, радостный человек. Благодарствуй, Игорь. Всего хорошего. Давай, тебе тоже, Антон. Все. Всего Спас хорошего. Всего хорошего. Благодарствую.